Добрый день, друзья. Перед просмотром у меня к вам небольшая просьба. Обязательно пишите в комментариях, какой депозит вы используете и на каком брокере вы торгуете. Это нужно для записи дальнейшего материала. Я хочу записать для вас кое-что новое с нуля. Прошлое видео у нас было такое небольшое психологическое видео по риск-менеджменту, но помимо своих правил торговли, каждый трейдер должен соблюдать и мани-менеджмент. Это общие правила контроля над своими средствами. А Дело в том, что я заметил, что многие люди используют слишком маленькие депозиты в надежде получить большую прибыль и разогнаться, но, естественно, терпят неудачу. Бинарные опционы привлекают именно небольшими вложениями, то есть они делают рекламу, привлекают каких-то неопытных людей, они закидывают деньги по 10 долларов, по 500 рублей, по 1000 рублей и отдают их брокеру, поскольку с таких сумм невозможно соблюдать money management. Такие депозиты используются на ну, максимум для обучения, и то навряд ли. И поскольку вы так любите разгонять депозиты, то в этом видео я вам расскажу о правилах money management, которые я использую, в принципе, которые общие правила контроля над своими средствами, и одновременно о разгоне депозита. Да, ребят, возможно именно одновременно исследовать правилам и разгонять депозит. Но я не люблю это слово, а скорее это постепенное увеличение нашего депозита. Для этого есть один способ, о котором я вам расскажу в этом видео. Итак, друзья, давайте разберем самый лучший по моему мнению money management и рассмотрим все основные правила. Вы можете также написать в комментариях, каким способом пользуетесь вы, если у вас есть какой-то суперэффективный метод контроля над своими средствами. Но для примера давайте сначала рассмотрим маленький депозит. Например, вы решили вложить 10 долларов. Какой в таком случае money management в принципе можно использовать? Это либо фиксированная сумма по 1 доллару, либо Мартингейл в 3 ступени. При этом, если вы получаете 3 минуса подряд, то вы полностью теряете свой депозит. Если вы решили торговать фиксированной суммой, то это уже 10% от нашего депозита. Следовательно, одна сделка – это просадка в 10%. Общая просадка по депозиту за время торговой сессии не должна превышать в принципе 10%. Ну или максимум 10%. Здесь же. На 10% используется уже одна сделка полностью. Если торговать фиксированной суммы, то максимум использовать, рекомендую 5% от депозита. При таком депозите 5% использовать нельзя. Например, я сейчас торгую по 15 долларов это 5% от моего депозита, делаю по 2-3 сделки в день. Если я делаю 2 минуса подряд, то это уже просадка в 10% от моего депозита. И я заканчиваю торговать на сегодня. Это к примеру. И если использовать здесь Мартингейл в таком депозите, то это получится 1, 3 и 6. Максимум 3 ступень. Здесь правила мани-менеджмента никаким образом не соблюдаются. Я думаю это понятно. Это относится ко всем маленьким депозитам. Итак, какой же нужен минимальный депозит для хоть какого-то начального заработка стабильного и соблюдения всех правил мани-менеджмента. Это у нас 100 долларов. При таком депозите money management уже по минимуму начинает соблюдаться. Итак, давайте также разберем основные виды манименеджмента Это фиксированная сумма и мартингейл. Быстренько все это пройдем. При фиксированной сумме здесь используется от 1 до 5 долларов, то есть от 1 до 5 процентов. Что в принципе очень адекватное решение. И если перенести мартингейл, тот, который мы использовали изначально с 10 долларами, то просадка будет в таком случае составлять 10% от нашего депозита. То есть если у нас три сделки зайдут в минус подряд, то мы получим просадку всего лишь 10%. Следовательно, чтобы полностью слить наш депозит, нужно сделать 10 просадок подряд. Что в принципе сделать невозможно. Естественно, я вам сейчас говорю основные правила, которые в принципе используют ну, большинство трейдеров. Вы сами под себя подстраиваете свою торговую систему. Но общие правила money management это не мои правила, это общие правила, они должны соблюдаться, чтобы наш депозит не сливался. И, ребят, многие также ошибочно используют сам Мартингейл. Они его используют только для того, чтобы отбить предыдущую сумму сделки. Но на самом деле он используется только для перекрытий, поскольку в бинарных опционах у нас имеется время экспирации. И на бинарных опционах нас могут закрыть в минус один пункт. Это вполне обычная ситуация. Если вы полностью уверены в своем анализе, то вы просто перекрываетесь. Но перекрываться нужно от более хороших точек входа. Давайте я к примеру скажу. Вот допустим вы нашли уровень поддержки. Первый уровень и второй уровень поддержки. Оба уровня сильных. Увидели, что тренд идет на повышение. В данный момент происходит коррекция цена подходит к уровню поддержки. Здесь вы открыли первую сделочку. Вот в этой области Цена здесь немножко подержалась И ушла дальше на понижение То есть сделка зашла в минус, цена дошла до второй области поддержки И здесь вы используете перекрытие То есть вы понимаете, что анализ должен сработать Что цена должна пойти на повышение Именно поэтому вы открываетесь от более лучшей точки входа Думаю, это должно быть понятно ни для чего другого Мартингейл, в принципе, не используется. А, так вот, теперь давайте я расскажу о своем манименеджменте. Это, конечно, может прозвучать странно, но я торгую по фиксированной сумме, используя Мартингейл. А если точнее, то я догоны просто использую крайне-крайне редко. Ну, допустим, у меня первая сумма сделки 1 доллар, к примеру, да? Вот, я торгую этим 1 долларом постоянно, но Догон я использую только тогда, когда вижу очень хорошие и уверенные ситуации. И цена подошла к более лучшим точкам входа. Я догон использую ну, примерно от силы один или два раза в неделю. Опять же, только если очень уверен. И смотрите, депозит у меня, к примеру, 100 долларов. Я поставил себе лимит на 5 долларов в день. То есть делаю 5 долларов и ухожу. Вот торгую я торгую по 1 доллару. Заработал уже 4 доллара. И делаю последнюю сделку. Вот опять же нарисую уровни поддержки. То есть в анализе я уверен, что в том, что сделка пойдет на повышение. Цена подходит к уровню. Я открываю сделку 1 доллар. Цена опять же немножко корректируется на этом уровне. И уходит дальше на понижение. К следующему уровню поддержки. Здесь я открываю сделку уже в 3 доллара. То есть теперь у меня висит две сделки с одинаком временем экспирации. Примерно здесь они должны закрыться. Цена делает импульс вверх, и две мои сделки закрываются в плюс. И вместо того, чтобы получить 80 центов с первой сделки, я получаю 3 доллара. Такие ситуации тоже бывают. И у меня лимит, как мы помним, я уже сказал, на 5 долларов. Следовательно, я получил немного большую сумму, чем планировал, больше на 2 доллара. И у меня остаются в запасе эти 2 доллара. И поскольку я уже выполнил свой торговый план, то я могу использовать эти 2 доллара так, как захочу. Сумму, которая у меня осталась в избытке после торговой сессии, я делю на 2. Получается 2 сделки по 1 доллару. И уже эту сумму, эти сделки я буду использовать для разгона депозита. Сумму, которая у меня выполнена по плану, по торговому плану, я не трогаю. Допустим, я делаю первую сделку и она заходит в минус. Именно поэтому я оставляю вторую сделку. Остается еще один доллар, делаю сделку и получаю прибыль, ну, грубо говоря, 2 доллара. Конечно, нету прибыли 100% на опционах, но просто представим. Опять же, что я могу сделать с этой суммой? Либо разделить ее на 2, получится также сделки по 1 доллару, и эту схему я проворачиваю заново. Либо продолжить, то есть поставить сумму 2 доллара и получить еще большую прибыль Сумму я получаю 4 доллара К примеру, опять же И здесь я могу закончить торговлю и зафиксировать прибыль Поскольку я уже на 100% увеличил свой торговый план Либо опять же, если вы не насытные, продолжить Но по такой же схеме Разделить это все на 2 То есть получится по 2 доллара И также продолжать увеличение своего депозита Но, знаете что? Я советую все же не вот эту вот сумму разделять на 2 А зафиксировать прибыль в размере 2 долларов и уже половину этой суммы разделить на 2. Вот мы зафиксировали прибыль и перешли дальше. Пошли дальше разгонять свой депозит. С этой суммой мы также делаем такую же схему. Я думаю, это должно быть понятно. Ну, здесь уже сами решайте, как поступать с этими суммами. Просто я вам говорю такой вот план. Я рекомендую использовать ну максимум 2 сделки. Вот. И на этом заканчивать, фиксировать прибыль, поскольку уже прибыль получается существенная. То есть вот эти вот все манипуляции делаются только при соблюдении торгового плана. Ну, друзья, надеюсь вы поняли эту схему. Не знаю, большое видео или нет получилось, но я стараюсь выпускать видео ежедневно и буду так постепенно преподносить вам информацию. Всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте это видео лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео.